Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Досмотрите да необычное видео сюжет до конца, чтобы вам было понятно, что за НЛО и что здесь происходит. Уже понятно много раз, что НЛО на Земле не просто так появляется. Но почему про него говорят больше, чем про всех? Помимо того, что вы сейчас видите, это необычное место, где зафиксировали очень множество объектов. Я вам расскажу необычную предысторию. Эти места охраняют военные. Помимо того, что здесь появляются НЛО, также они приземляются. Как раз военный и запечатлил эту необычную картину на специальное оборудование. Увы, но помимо того, что здесь вы видите, есть контакт с инопланетными существами. Но уже это не первый раз. Но почему НЛО и люди уже взаимосвязаны между собой? Конечно, мы знаем, что НЛО управляет природой. Мы знаем, что часть, можно сказать, научных и очень странных разработок открыли инопланетяне и отдали людям. И поэтому мы видим множество необычных структур вооружений и даже космические, можно сказать, войны скоро начнутся. Но почему множество людей считают, этот необычный видеосюжет-фейк. Как вы думаете, что за корабль и почему он похож на человеческий, хоть он принадлежит инопланетным существам? Ну а еще самое страшное то, что в Монголии военные запечатлили еще кое-что страшное. Посмотрите внимательно эти кадры. Необычные, но очень странные. Это не НЛО. Если у вас есть вопросы по этому ролику, то задавайте. Этот необычный видеосюжет не НЛО, а оружие инопланетных существ. Уже часто замечают люди, как НЛО не просто уничтожают специальные пещеры, горные такие места. Они целенаправленно уничтожают своих врагов, которые находятся под землей. Помимо того, что множество людей видели, как НЛО не просто лазерная пушка уничтожал прям целую гору, а именно кто находился под горой. Еще давным-давно НЛО прятались именно под землей, но сейчас множество НЛО стали улетать, исходя из всего, что множество странных кораблей других расовых пришельцев стали посещать планету Земля. Помимо того, что множество НЛО улетают, но часть из них остается здесь, они враждуют между собой. И поэтому люди иногда видят в небе, в ночном, можно сказать, сияние необычной вспышки. Это не вспышки, как все утверждают, метеориты или астероиды, или звезды сгорают. Это война за Землю. Это очень странно звучит, но на самом деле это так и есть. И поэтому сейчас вы видите вот такую необычную картину. Ну а теперь самое интересное. Военные из, из одной, можно сказать, страны, а именно Польши, заметили необычное движение, которое пролетало рядом с населенным пунктом. Вы видите необычный НЛО корабль. Эти кадры, конечно, всех шокировали. Помимо того, что этот корабль очень огромный, как футбольное поле, так еще и пролетал он метров сто от земли. Как объяснить то, что НЛО не просто так находится на этой, можно сказать, планете, а именно у них есть цель? Все, наверное, слышали, что НЛО забирают золото ради своей цели. Но есть множество тайн, что эти часть НЛО, которые забирают золото, это самые основатели планеты Земля. Еще люди поклонялись богам, еще люди отдавали много золота, и люди добывали золото. Почему пришельцы именно... Реагирует только на золото. Никто объяснить не может. Но еще в 1942 году и даже в 1943 году, когда Германия уже была обречена, поезд с золотыми слитками был утерян в Польше. Помимо того, что там появился потом неопознанный летающий объект, а именно вот такого типа, утверждает, что он забрал все золото на свой борт. Почему так говорят? Да потому что множество людей видели, как необычные яркие огни залетали в шахту заброшенном, где находился поезд. Правда это или нет? Судите сами. Ну а и самое интересное о том, что случилось в Аргентине, вы не поверите. Группа военных также зафиксировала необычное движение. Также было замечено несколько НЛО, которые похожи друг на друга. Но эти необычные НЛО вышли из океана. Как объяснить то, что несколько кораблей напугали целый, можно сказать, мир? Помимо того, что вы сейчас видите, эти необычные объекты НЛО, они никак не реагировали на окружающую среду. На несколько НЛО здесь искали что-то другое. Множество странных объектов здесь и скрываются, помимо того, что здесь есть армада, которая находится под землей. Но что на самом деле влияет на их на землю. Также здесь и есть необычная база НЛО, которая находится под землей. Несколько властей видели, как объекты НЛО приземлялись в этом районе и отправляли каких-то необычных существ в эту, можно сказать, пещеру. Но так ли на самом деле эти необычные НЛО страшны? Я не знаю, как объяснить дальше. Помимо того, что вы видите и слышите, это как опасность которая надвигается из космоса. Но есть реакция о том, что еще в Германии в 41 году несколько подводных лодок встретились с инопланетными кораблями недалеко от Аргентины. И они затонули. И также сейчас они лежат. Их нельзя уничтожить необычным и очень примитивным оружием. Они сверхумная раса, которая находится на Земле. Ну а то, что вы знаете, дорогие друзья, знаете самое главное, что мы с вами не одни здесь, на земле.